Махмуд! Дорогие товарищи, уважаемые зарубежные гости, в эти дни советский народ, коммунисты всех стран, все прогрессивное человечество торжественно отмечают величайший праздник. Мойнсен и всем добра я СФ руководитель, со-руководитель германо-российского игрового клана Clash of Clans 12 уровня и наш видеоблог будет посвящен различным секретам этой игры, настоящим секретам, которые от вас часто утаивают по той причине, что известные видеоблогеры бывают заинтересованы в косвенной рекламе также не открывают свои секреты Самое интересное в том, что мы вас действительно можем сделать богатыми, объяснить вам, как играя каждый день в Clash of Clans, вы зарабатываете деньги, причем зарабатываете деньги, заметьте, в валюте. И этому будет посвящен наш целый цикл передач. Но сегодня мне тоже хотелось бы, как, в связи с этим, как Леониду Личу поздравить вас с праздником, но сегодня разговор у нас пойдет грустный. Праздник у нас... Грустный. Так вот э, сейчас вы увидите картинку и все поймете, так сказать. Да, э, может быть не поверите, но поймете. То есть речь идет о том, что Clash of Clans э, запретят в России. Больше того, э, возможно, его запретят, заблокируют э, и в некоторых странах СНГ так сказать, среди русскоязычных людей, на которых мы, собственно, и рассчитываем, на которых мы готовы, еще раз повторю, мы готовы сделать богатыми, показать вам, что вы уже заработали деньги, но давайте сначала разберем ситуацию. Вот вообще, возможно ли такое, что действительно Clash of Clans просто прикроют, и целая вот часть огромная игрового сегмента не будет иметь к нему доступа? Ну, давайте посмотрим, что происходит, да, запрещают вещи гораздо более, вы увидите, что гораздо более, вернее, менее опасные, чем Clash of Clans, да, давайте посмотрим немножко. На этой неделе ведь мы увидели, как на канале Россия это на канале «Россия-1», они натурально вырезали слова из песни. Ну, то есть нам казалось, что это все-таки какая-то вещь, э, ну, типа из книжки 1984, или из смешных роликов про, э, про Северную Корею. Но на самом деле это реально происходит в Москве. Вы видели, наверное, э, ну, слышали песню группы b Давайте послушаем вот этот кусочек 15 секунд э, в оригинальном исполнении. Юноши... 42 тысячи человек смотрят нас в прямом эфире. И вот вы послушали только что слова. Если чуть светлее проспекты, нижние протесты, юноши в полуверах траля-ля-ля. И, ну, то есть, и что здесь можно вообще вырезать на самом деле? Тут не сказано «Путин вор», тут не сказано «ФСБшники-бездельники», тут нет ни про Наилюас Керзаде, ни про Ротенбергов, ни про вравство, ни про коррупцию, но тем не менее что-то в этих нескольких строчек, строчках есть такое, что испугало федеральной власти, и они велели вырезать кусок этой песни, которая в федеральном эфире вот таким вот образом прозвучала. Давайте посмотрим. Нава, oh, oh, заходи к нам в клан. Но кстати, речь идет не о политике. Наш клан для всех открыт вот разговор сегодня грустный, конечно, но вообще, мы готовы к нам принимать хороших игроков. Нава, если зайдешь, мы тебя подтянем, там теперь прокачаем башни, все нормально будет. Вот, ну, говорят, что вот, есть такие слухи, что даже Дмитрий Медведев играет вот, под ником Вахит, да, и очень хорошо играет в Clash of Clans. Но давайте на самом деле поговорим немножко о серьезном. Э -э насколько возможно, что э -э Clash of Clans, какие предпосылки к тому, что Clash of Clans действительно закроют в России? Я вам напомню такую вещь. Во-первых, давайте поговорим о том, что это будет значить. Это значит, что будет значить. То, что вы э, не сможете э, заходить обычным образом, может быть, вам понадобится ВПН, какие-то приемы, да, ну, во-первых, играют и дети, и не все этими приемами владеют. Как бы не говорили продвинутые люди, да. вот, Может быть, вообще будет доступ закрыт к, к, к игре. Насколько это реально и почему это может произойти? Давайте об этом поговорим немножко. Вот смотрите, э, еще в 2015 году. Uh, игра игра, как сейчас если вы просто откроете википедию то вы прочитаете что в 2015 году uh, Clash of Clans был внесен в России в список uh, экстремистских игр экстремистских игр uh, ну действительно слишком много вот понимаете каких-то кто-то кого-то атакует берут какие-то башни да а башни-то черт знает на что они похожи вот. Но сейчас после небольшого видео мы продолжим эту тему, то есть это, это кстати, уже достаточно большое основание. После этого, вы, как вы посмотрите видео, мы скажем более серьезную вещь, почему он будет закрыт в России, к сожалению. В Фейсбуке недоуменный и возмущенный о том, что он там смотрел на ТНТ сериал. А, ну вот вы, наверное, сможете прочитать, но не сможете, зайдите просто в Фейсбук Ларина. Сериал, который называется «Эпидемия». И он вообще как бы не связан с политической ситуацией. Там нет ни Путина, ни кого там есть зомби. Там некие постапокалиптические постапокалипти... события. И в рамках этих событий там есть один из эпизодов, где ну какие-то вот там ужасное будущее, одичалые люди куда-то бегут, и они дерутся с росгвардией. Ну, то есть, как бы, силы правопорядка пытаются а, разогнать там людей, которые то ли в панике, то ли превратились в зомби, то ли что-то с ним случилось. Ну, стандартный сюжет, господи, для а, фантастического фильма. Вырезали. Они реально вырезали это, потому что, ну, даже в постапокалиптическом, постаполи... извините меня, это сложное слово, в будущем нельзя <с>, с Росгвардией драться. Даже если вы все превратитесь в зомби, мы будем вас сажать, если вы схватите за что-то, просто даже такого рода тоже, представляете, была целая процедура. Это просто праздник какой-то. Да я уже сказал, что праздник, очень большой праздник. Ну, вы понимаете, сериал, да? А вот, вот посмотрите сейчас, вот это по вашему лучше, да? Он сказал, No. Это <смех> вот э, все, что такое? Давайте посмотрим на это с точки зрения сотрудников специальных служб, да? Давайте. Э, имеет место несанкционированный митинг, да? Вот. А вот это вот, что за... Войны кланов. Это какие кланы имеется в виду? А какие кланы имеется в виду, да? Знаете, зашифрованное сообщение. Осень. Запоминаем, осень. Клад батут. На всей Испании Безублашное небо. Старшее поколение поймет, что я имею в виду, да? Вот. А, а ведь в принципе, то есть а Вот это смотрят сотни миллионов. Сотни миллионов тех, кто играет в Clash of Clans вот такие видео и представим себе да вот оденем на себя на, на момент вот черные очки как у меня там шляпу да плащ да давайте подумаем ведь в нужный момент в нужный момент вот эти слова осень клад батут могут быть заменены другими да более четким числом указанием когда где и все все поймут вы понимаете о чем идет речь? А если не понимаете, сейчас я скажу более серьезные вещи. К сожалению, более серьезные. This The skeleton king now. Clash of clans. <связь> не, ну это же вообще массовые беспорядки какие-то, да? <связь> а вот этот вот э, король скверос, он вообще мне напоминает но хмыряется позиции такого. Ладно, не буду о нем говорить, но напоминает, реально напоминает. И посмотрите, посмотрите, внимательно посмотрите. Они рушат красную башню. Они рушат красную башню. Однако давайте теперь поговорим как и обещал, серьезным, да. Шутки и шутки. Теперь серьезным. Дело в чем. Вы знаете, что какое-то время назад был план закрыть все мессенджеры, контролировать все мессенджеры и так далее, и так далее. Ну, те, кто в теме, все это хорошо знают. Все это, собственно говоря объяснялось тем, что не будем говорить там про какие-то политические моменты, но тем, что террористы находят там друг друга в этих мессенджерах, назначают там друг другу встречи, обсуждают свои планы, все это неизвестно, все это надо контролировать и так далее, и так далее. Не будем также говорить о том, насколько эти планы удалось реализовать, я имею в виду не террористам, конечно, а планы по блокировке мессенджеров, но вот теперь о том, почему, собственно, все эти блокировки это полная ерунда, отнюдь не из-за каких-то там программ, которым можно все это обходить, а по одной простой причине. Вы когда-нибудь задумывались, что представляет собой закрытый клан в Clash of Clans? Закрытый, то есть это тот клан, в который имеют доступ только определенные лица только его участники я делаю небольшую паузу чтобы вы подумали над этой темой вот у нас например в клане были ребята из Средней Азии ребята там из Узбекистана были они рассказывали такую вещь что у них например наркодилеры давно уже предпочитают пользоваться не какими-то там мессенджерами сообщениями да, а делают Закрытый клан. В нем есть чат. Этот чат недоступен никому. Никаким спецслужбам. Этот клан может называться очень даже правильно, как угодно, там, да, и как-то даже нейтрально. Но внутри него идут обсуждения, собственно, вот всех злодейских замыслов. Наркотики зло. А теперь представим себе, что вот этим закрытыми кланами начнут пользоваться террористы. Именно поэтому на той картинке, которую веселые мы вам показали, да, и написано «Ахтунг террористам», то есть, внимание, террористы, внимание, террористическая угроза. И до тех пор, пока в Клашев-Клан существуют вот такие закрытые кланы, это, собственно, тот уровень общения между собой преступников который недоступен недоступен никаким спецслужбам они просто не могут все это выяснить я не удивлюсь, если через какое-то время вы узнаете, что очень не хочется верить в это что после совершения очередного преступления окажется, что тот или иной экстремист террорист кто угодно общался со своими подельниками именно в закрытом клане clash of clans это реальная абсолютная угроза к сожалению мы живем в опасном мире и поэтому вот при всех шутках конечно можно понять власти которые Хотят минимизировать вот это, тут, эту угрозу, поэтому что делать? Ну, вряд ли Суперсел пойдет на то, чтобы по просьбе каких-то спецслужб там переделать игру и отказаться от э, закрытых кланов. Таким образом, есть простой выход. Просто закрыть игру. Целиком блокировать ее. Вот, что будет в итоге? Ну, может быть, будет э, суверенный. Суверенный как интернет Суверенный суперсел сел Это какой-то отдельный Собственный игровой сервер да, Контролируемый Вот собственно Действительно если посмотреть на этот вопрос серьезно То угрозу нужно либо блокировать Либо делать вид Что ее не существует Вот но сейчас Тенденция такая что Лучше все так сказать Закрыть Прикрыть и так далее. Вы в том числе знаете такую вещь, что э, хакеры создавали множество программ. Э, каждый желающий может зайти там, в подвальчик, в России их полно, там, да, и попросить, чтобы умели настроить Clash of Clans так, чтобы у вас было бесконечное количество кристаллов, бесконечное количество золота. Все прекрасно, все прекрасно, все бесплатно. Но вы не сможете участвовать каких-то глобальных играх, глобальных турнирах, играть с другими игроками по всему миру. То есть речь идет опять же о суверенизации. вот, а Теперь давайте рассмотрим через маленькую паузу собственно, что делать в этой ситуации и самое главное наши планы, как это мешает нашим планам. А наши планы одни, мы хотели сделать вас богатыми, мы хотели привлечь в наш клан, он содействует дружбе между народами. Самый такой простой, да? Играют ребята русские, латыши вместе у нас в клане. Узбеки, немцы. Вот давайте маленькая пауза и потом поговорим о том, что, собственно, о наших планах и как в этой ситуации быть. Раз, два, три. Мама, мама давайте рассмотрим те варианты, которые существуют Первый вариант Все остается по-прежнему Если все остается по-прежнему то в силе остаются все наши прежние планы. Что мы хотим? Мы хотим э, сделать вас богаче. Мы хотим дать вам зараб заработать валюту. Мы хотим показать вам, что когда вы играете в Clash of Clans, то зарабатывать не суперсел а зарабатываете и вы. Вот пока ощущение такое, что вы только тратите деньги, да, иногда делая внутриигровые покупки. Все, да, на самом деле у вас уже есть капиталы. И эти капиталы, ну, поскольку мы живем в Германии, и центр наш находится в Германии, будем говорить, что вы зарабатываете не в долларах, конечно, а в евро. Это реальность. Итак, если все остается по-прежнему, мы сделаем вас богатыми, мы объясним вам, как сами зарабатываем деньги, реальные деньги, ну, скажем такую только одну вещь, значит, программа, которая позволяет это делать, обошлась нам в несколько тысяч евро. Эта программа не является каким-то взломом или суперселл, ни в коем случае, да, мы просто не можем пойти на нелегальные, поскольку подчиняемся европейским законам. Мы вам все это подробно объясним и, ну, конечно, хотели бы, чтобы к нам приходили в, игру, в клан хорошие игроки, хорошие люди, мощные да мы хотим в общем-то богатеть вместе с вами это простая вещь мы фанаты этой игры вторая ситуация значит если все-таки действительно Clash of Clans будет прикрыт сначала в России это может произойти как очень быстро реально быстро так и в течение года Значит, если это произойдет, мы, конечно, не сможем делать вместе с вами бизнес. Мы сможем единственное сделать, что, ну, спасти, собственно, какие-то сделанные вами капиталовложения. Капиталовложения – это не только внутриигровые покупки, которые вы совершали или не совершали, но это инвестированное вами время. А время, как известно, деньги – Деньги конкретные и мы исходим из того, что играя час э, в Clash of Clans вы зарабатываете минимальное количество евро за час работы в Германии. Ну я сейчас не помню уже сколько это э, точно, да, по-моему это с нового 2020 года 9 евро 12 центов. Ну то есть по сути даже если брать минимум вы зарабатываете реально очень много, очень много ваши кланы, ваши аккаунты стоят реальных денег, покажем как это все происходит и так далее Значит, Если игра будет все-таки закрыта, мы сможем вы не сможете получать деньги постоянно но мы хотя бы сможем сделать для вас так, чтобы вы капитализировали вот капитализировали то, что вы уже наработали до момента закрытия, кстати, насчет капитализации капитализация Суперсела, она, вот всем кажется, что игра это просто, в особенности стару, старшему поколению, что игрушка это просто вот безделье, А вы знаете, сколько это усилий, нервов, логики, умений, да, то, что немцы называют словом фейкхайтн. Вот в таком случае мы спасем а, то, что вы уже заработали. То есть, загрозит страшная штука, если это закрывается, все люди будут просто бросать вот эти вот все наработки, да, вот деревни будут пустить. вот как иногда, ну сами знаете, иногда атакуешь и смотришь, что в деревне какой-то накоплено очень много богатств, она заброшена, игрок давно не играет и думаешь, вот сколько же ты потратил времени, сил, скорее всего и денег реальных, да, на то, чтобы построить вот такую роскошь, и теперь она заброшена. Даже в таком случае мы поможем вот таким людям как бы вытащить их деньги, по крайней мере, минимально себе вернуть то, что они заработали, и немножко свыше того. Таковы наши планы. Но сейчас еще одна грустная весть, то есть мы будем делиться вот этими всеми знаниями до тех пор, пока это не закроют, пока это функционирует, мы будем делиться всеми этими знаниями на нашем канале. Вот. Но сейчас еще одна грустная вещь, то есть, конечно, YouTube, да, конечно, вы узнаете от нас все здесь. Но еще один момент. значит Мы будем создавать, конечно, сайт специально для россиян, специально для всех жителей бывшего Советского Союза. Почему? Ну, потому что мы сами оттуда родом. Вот. Но сейчас еще одна грустная новость, которая и, к сожалению, и на этом, нашем замечательном плане, на варианте Б, когда все закрывается, когда мы только... Сделаем так, что вы вернете себе деньги и время, выраженное вот в этих деньгах. К сожалению, и эти планы могут оказаться нереализованными. Почему? Смотрим дальше. Нижние издатели готовятся к вечной блокировке Яндекс.Видео и YouTube. Всему виной нелегальные копии аудиокниг. Одно судебное решение издатели уже выиграли, а для пожизненного бана достаточно двух. Теперь, чтобы не попасть под блокировку, YouTube и Яндекс обязаны удалить весь свой пиратский контент. Туда нельзя. Туда нельзя. Боу, альта, дига. Или как чаще говорят, тут нас. Ты понял, Карл, да? То есть, возможно, не будет не только Clash of Clans, но и Ютуба не будет. И ничего не будет. Здесь все рехнулись. Я единственный, кому не насрать на правила. Да, нам. Я говорю от имени клана. От имени всех ребят, которые там играют, и по просьбе которых, собственно, я все это делаю. Нам не наплевать на правила. Они все-таки есть, и шоу-магон, и клэшон, и игра должна продолжаться. Нам не наплевать, все это напоминает один старый анекдот. Старый и очень актуальный, как в правительстве выступают и говорят. Друзья, вот проблема такая, у нас как бы через год не будет мяса. Все молчат и с заднего ряда там кричат: ничего, мы будем работать две смены. Очень печально, но через еще год у нас не будет хлеба. Опять крик заднего ряда, ничего, мы будем работать в три смены. И совсем уже прискорбно. Но вот еще через год. Грустная новость у нас и воды не будет. И снова крик, ничего, мы будем работать четыре смены. И тогда докладчик спрашивает. А, простите, а где вы, собственно, работаете? В крематории. Presents, ну, давайте не горчаться заранее. Давайте надеяться на лучшее. И даже в том случае... Если все это закроется, мы оставляем для вас почту для связи. Запишите ее прямо сейчас, вы ее увидите на экране. Запишите, потому что если рухнет YouTube, если рухнет Clash of Class, мы все равно сможем вам помочь и быть друг другу взаимополезными, вы это увидите. Поэтому просто запишите вот тупо карандашом, где-то запишите нашу почту себе, да, и подписывайтесь на канал потому что мы собираемся рассказывать вам действительно инсайт действительно рассказывать ну, в том числе мы рассказываем такие забавные вещи почему топовые блогеры зачастую как бы это сказать показывают не совсем правдивую информацию не совсем правдивую информацию касающуюся стратегии так и будущих планов суперселл и всего такого прочего мы покажем вам всевозможные примочки мы сделаем вас богатыми, поэтому просто следите за нами, оставайтесь с нами. Ну и, как говорит Леонид Ильич, с праздниками!